Вакуум в гау. Утро в понедельник Всю неделю не без дела Надоело, не доело Ты свое мороженое И в постели снова к телу Прилипает этикет карандаш плездаш Мне в руку нарисует себе Сумоиста, каратиста И штангиста, может Даже не без лажи Намалю её тебе сажей Вау, черномазового черта С рогами Пламя вновь поднявшись Зари, царе. Я в пустыне Калахари побывать мечтаю с детства и раздеться Лечь на солнышке, погреться И шаманом местным стеться Да возрадуется сердцу голова, слава и слава Слишком низкая октава Начался и продолжался Нереально, аномально пара. паранорма Карма, форма неформальная Мне корм не хватает, но я есть Не собираюсь, что попало Ведь нам завещал Амархаем, что это стыд И срам, хотя мой дом порой Похож на бедлама на двери всем вывеска Гласит закрытый вход ослам Я сам стараюсь жить по правилам Несложным и возможным Употреблению Факью мясо и ку ку ку Железо я пока горячее Оно и пью француз Вино, смотрю кино с названием "Жизнь". Через открытое окно и всем пою hey, people, "Everybody I love you". Вау wow. Вакуум в голове с утра в понедельник. Вакуум в голове с утра в понедельник. Вакуум в голове с утра в понедельник. А сейчас понедельник.